Давайте будем начинать тогда, если все слышно и видно. Сегодня у нас третья часть викторины закупочной, нектарины. Если кто-то пропустил первые две части, то там мы говорили о техническом задании и о требованиях, критериях оценки. Первая часть у нас по требованиям, критериям была по опыту. Ну, плюс мы разбирали там какие-то моменты, да, установление формул, Шкалы, оценки и прочего. Это все есть у нас, запись у нас есть. Саша, если ты слышишь меня, скинь, пожалуйста, ссылки на предыдущие две части в чат, если кому интересно. Соответственно, для тех, кто первый раз, что у нас здесь происходит такое, мы берем какое-то решение фаз по тематике региональных, центрального аппарата и смотрим, к чему это все привело. То есть у нас есть какие-то исходные данные по которым мы пытаемся понять, решение хорошее или плохое, ну, в сторону заказчика, да, в пользу не в пользу заказчика. А, то есть жалоба обоснована, не обоснована. Можно что-то делать, нельзя, по мнению у вас. То есть идем не от решения да, какого-то, а вот от исходных данных и пытаемся понять вообще, что к чему. Вот, это такие, такие вводные данные у нас. Давайте будем начинать. Сегодня у нас тема продолжения требований и критериев оценки. Это персонал и материальные ресурсы, которые у нас используются, требования, критерии, которые используются у нас по 223. Соответственно, мы поговорим с вами и о требованиях, и о критериях оценки, ну то есть когда там, например, персонал или материальные ресурсы у нас устанавливаются требованием или критерием оценки. Ну и посмотрим несколько ситуаций, когда у нас требования там, к материальным ресурсам, к персоналу какому-то были зашиты в техническое задание, то есть не являлись требованием к участнику а являлись требованием технического задания, при наличие сервиса у участника закупки, ну, у исполнителя по договору, да, и при этом подтверждение каких-то сведений, там, сервиса, не надо было требовать заявки, а оно являлось по умолчанию требованием технического задания. Вот, такие вопросы тоже посмотрим. Соответственно, давайте будем начинать. Давайте будем начинать. А для начала, на чем надо остановиться? На чем надо остановиться? На том, что мы с вами все-таки будем разделять требования и критерии каким образом, ну, это такая водная часть. Если я говорю требования, значит, это условия допуска к участнику закупки, да, участника закупки, либо это требование технического задания, то есть то, что обязательно должно быть. Критерии оценки – это то, что у нас является условием начисления баллов. Условием начисления баллов для участника закупки. То есть участник, не имея например, персонала, если это является критерием оценки, все равно будет допущен до участия в закупке, возможно, выиграет, станет победителем, но просто у него вероятность того, что он станет победителем, гораздо меньше, чем у других участников, у которых там опыт, квалификация, материальные ресурсы какие-то есть. Ну, это так, да, чтобы понимать, как все это различается. Если я говорю критерии, значит, это условия начисления баллов. Если я говорю требования, значит, это условия допуска. Да? Ну и, естественно, оценка у нас ведется по, если мы говорим об оценке, критериях оценки, по шкале значимости, либо по формуле, которая устанавливается заказчиком. О формуле шкаля значимости мы говорили в предыдущий раз. Да, викторина требования критерий, вон вторая ссылка, там мы говорили о некоторых вещах. Здесь это тоже будет прослеживаться, некоторые моменты, те, о которых мы говорили в тот раз, они здесь тоже будут, поэтому о них мы тоже немножко еще скажем сегодня. Ну, будем начинать уже ближе к сути. Первый у нас момент — это персонал. Вообще вот такая фраза, которая здесь на слайде, это фраза из одного из решений УФАСов. По-моему, это московский УФАС был, да, это важно вообще на самом деле. Вот, это такая типовая фраза, очень хорошая фраза, она проходит, подходит, наверное, ко всему, о чем мы будем сегодня говорить. И к персоналу подходит, и к материальным ресурсам подходит. Суть какая? Не определен перечень профессий, не определено, кто такие ключевые специалисты. Закон и нормативные акты не дают ответа на то, кто должен использоваться для выполнения работ. Ну, то есть я, да, проводя закупку какую-то на озеленение, могу сказать, что для озеленения у меня будут использоваться ну, лучше мне, если персонал будет иметь степень кандидата на ум. И, в принципе, как заказчики я прав, Такие решения действительно были у УФАСов. Московского УФАС, насколько я помню, такое решение было. Это старое решение. Поэтому здесь они не вошли в подборку. Но вот это отличный пример, да, отличная фраза, которая показывает, что действительно то, кто такие ключевые специалисты для исполнения договора, это вопрос к заказчику, а не к участнику закупки, да, и не к комиссии ФАС. То есть ФАС говорит, да, в данном случае это выдержка из решения, что ключевые специалисты определяет сам заказчик. Это вот такая универсальная фраза, это подходит не только к персоналу. Давайте начинать. Первое решение у нас. Первое решение. Исходные данные и документация установлена, что участник закупки, участник аукциона должен располагать квалифицированным персоналом не менее пяти специалистов, имеющих допуск к электроустановкам. При этом это все подтверждается квалификационными документами, дипломами, сертификатами сотрудников а об квалификации и так далее. То есть должно быть не менее пяти специалистов у участника закупки. Жалоба на само требование, само по себе требование к участнику наличия пяти специалистов, ну не менее пяти специалистов в жалобе. Ссылка на то, что такое требование нарушает принципы закона, ограничивает количество участников закупки. Вопрос. Как вы считаете, такая жалоба обоснована или нет? Заказчик мог так сделать или не мог? Так, давайте подключаемся активнее, потому что, как это было в предыдущие разы, да, в предыдущие разы это все было активнее, мы как-то все это быстрее проходили. Вот, а, да. Первый момент. Соответственно, почему первое решение здесь? Да, первое решение в том, что здесь речь идет именно о требовании к участнику о наличии специалиста. Естественно, ответ на этот вопрос «мог или нет?» Жалоба в данном случае обоснована. Это центральный аппарат ФАС России. И ФАС России говорит, что нельзя требования к участнику устанавливать о наличии специалистов, да, ключевых специалистов, кем бы они ни были. Пример — это решение начала прошлого года. Здесь, естественно, ФАС, говорит, ФАС центральный аппарат говорит о том, что наличие специалистов не влияет на квалификацию участника закупки. Почему? Потому что специалисты могут быть привлечены... Уже после того, как договор будет заключен и после того, как участник поймет, что ему нужны эти специалисты. Соответственно, мнение ФАС России на этот счет, вот именно это, да, исходные данные, такого делать нельзя. То есть требования к участнику в наличии специалиста устанавливать нельзя. Похожие ситуации были вот здесь. Это 2018 год. суд Вообще суды я в эту подборку не беру, но просто взял для примера. Почему? Потому что суд действительно поддержал эту ситуацию с ФАС России, это было одно из дел ФАС России, суд поддержал эту ситуацию и говорит, что да, требовать квалифицированный персонал в составе заявки нельзя. Такая же позиция есть и более свежая судебная, и такая же позиция есть свежая этого года, причем она не только ФАС России, эта позиция, это прослеживается и в ряде регионов тоже. Здесь, например, Московский УФАС, Ленинградский УФАС, Санкт-Петербургский УФАС. Здесь тоже исходные данные такие же, да, неважно что, было установлено требование к участнику закупки о наличии специалистов ключевых. Очень часто сейчас у ФАСа говорят, не во всех регионах, естественно, да, но очень часто у УФАСы сейчас говорят о том, что требовать специалистов на этапе подачи заявки от участника нельзя. Можно устанавливать либо критерии оценки, то есть данное требование может быть являться оценочным, как критерий оценки, либо предъявляться к исполнителям. А, Ольга, здесь немножко другая ситуация. Сейчас мы к вашему примеру вернемся. А, лицензия на оружие да, согласен. Лицензию они могут не получить. Но охранников как таковых, вот позиция, да, сейчас у Фасовская, она не единая по стране, но вот позиция у Фасовская такая, что специалистов в Штате вы требует, требовать специалистов вообще. Неважно, в штате, не в Штате, вы не можете. А, либо критерии оценки либо предъявление требований к исполнителю. То есть в вашей ситуации вы можете сказать, что по техническому заданию исполнение контракта, исполнение договора будет осуществляться минимум двумя охранниками с наличием лицензии на оружие. При этом лицензию да, вы будете требовать уже на этапе, на этапе чего? На этапе, когда договор заключен уже. Да? В течение одного дня с даты заключения договора участник вам предоставляет, например, сведения о персонале лицензии. Ну вот эта позиция, да, повторюсь, она не единая по стране, но вот такие решения по поводу требований к участнику о наличии персонала, они встречаются не только в центральном аппарате, не только в московском и питерском УФАСе. И есть еще и в Сибири такие решения, в центральной России есть такие решения. Поэтому вот эта практика центрального аппарата о том, что требовать от участника персонала нельзя, она пошла по стране. Там, может быть, в следующем году да, она будет более широкой. Но в любом случае к требованию как таковому да, здесь надо аккуратнее относиться. А второй, следующий пример. У заказчика написано, есть критерии оценки, уже критерии. В персонала с привлекаем участникам требований документации. И установлена вот такая фраза у заказчика. Кроме этой фразы больше ничего не написано. Соответственно, что написано? Что написано? Написано, что количество специалистов требуемого квалификации оценивается привлекаемым для выполнения работы. Больше ничего у заказчика не написано. Жалоба на э, критерии оценки в данном случае, то есть жалоба на документацию. А вопрос: жалоба обоснована или нет? Ну, повторюсь, в данном случае да, у заказчика написано, что оценивается по формуле количество специалистов требуемой квалификации примыкаемой для выполнения работ. Прав заказчика или нет? в данном случае конечно же заказчик что заказчик у нас не прав почему а потому что не расписано Сейчас. не расписано что не расписано то кто такие специалисты ну тут соответственно да вы все правильно понимаете такое тоже решение простое достаточно не указана категория специалистов, не указано, кто является ключевым специалистом, не указано, какими документами подтверждается соответствие. То есть заказчик оценит просто количество, по сути, любых специалистов, которые заказчику да, будут даны. Естественно, жалоба обоснованная. Естественно, вы все здесь правильно пишете. Идем дальше. Дальше. Установлено требование. Наличие отсутствия в штате участника закупки кадровых ресурсов. Вот здесь, да, речь идет о требовании к участнику. И опять-таки, здесь речь идет не о том, что ну, в жалобе, да, речь не одет, а в жалобе именно о том, что заказчик установил требования. Здесь у заказчика расписано требования как наличие отсутствия в штате участника закупки кадровых ресурсов. Вопрос: жалоба обоснована или нет? Ну, вот по этим исходным данным, которые есть. Да, это второй такой распространенный пример, очень типовой, наверное, пример. Вначале такие типовые примеры какие-то я взял. Почему она обоснована? Потому что это прям распространенная практика по стране. Нельзя писать, что участник да, должен иметь в штате специалистов. Московский УФАС, 2020 год. Обратите внимание, Московский УФАС, да, но речь не идет о том, что требуется, ну, что персонал именно требованием установлен. То есть тоже не всегда да, бывают примеры. Когда требования к участнику о наличии персонала это там необоснованные требования. Здесь э, э, речь шла не сколько о требованиях к участнику, о наличии специалистов, сколько именно о том, что в штате участника да, должны быть соответствующие специалисты, и вот в штате требовать участника нельзя наличие специалистов соответствующих. Следующий пример. Пример, похожий на предыдущий, но немножко другой. У заказчика написано: установлен критерий оценки обеспечения кадровыми ресурсами, обеспеченности кадровыми ресурсами. Соответственно, оценивается наличие специалистов, фотогеодезистов в штате участника закупки, привлекаемых для выполнения работ. Жалобы на критерии оценки. Оцениваются специалисты в штате участника. Вопрос: жалоба обоснована или нет? В предыдущем, да, все просто. В штате требования. Здесь критерии оценки. В данном случае жалоба обоснована от московской УФАС. И здесь тоже ситуация такая же, что в штате да, даже для оценки участника нельзя устанавливать такое вот условие да, о том, что для оценки участника будет оцениваться персонал, который… Дмитрий, здесь по наибольшему, неважно, там по наибольшему значению берется наибольшее значение по шкале, по формуле. Здесь ключевое слово «не наибольшее значение», надо было об этом сказать. Вот, здесь да, позиция такая же что в штате оценивать нельзя, да, работа может носить проектный характер, соответственно, должны оцениваться и не только штатные специалисты, но привлекаемые по договорам гражданского, гражданского правового характера. Вот. Следующая следующий, а следующий для примера еще одна позиция ФАСовская, теперь центрального аппарата, ну просто, да, такая посвежее. То же самое позиция центрального аппарата, что в штате участника нельзя оценивать или требовать. Да, это может быть какие-то любые проектные работы. Следующий пример. Вот этот пример, кстати, похож на то, что мы разбирали в предыдущий раз. Критерии оценки у заказчика установлены. Оценивается, неважно, по формуле или по шкале, здесь речь не об этом идет. Сведения о специалистах-бригадирах. Со специальной подготовкой по тематике – очистка, промывка, обезжиривание, дезинфекция, гидроизоляция внутренней поверхности асбоциментных стволов мусоропроводов с применением мобильного моющего устройства. Значимость критерия 50%. То есть оценка идет не просто по наличию специалистов, инженеров, а по тому, кто имеет определенную специальную квалификацию по дезинфекции там, асбоциментных стволов мусоропроводов. Значимость критерия 50%. Это московский УФАС. Жалобы на критерии оценки. То есть жалоба на документацию о закупке. Как вы думаете, вот здесь в таком критерии оценки, заказчик прав или не прав, обоснован или нет? Но здесь опять-таки речь идет не о штате. Да? То есть здесь, если я не пишу, что это штат, не штат, то это просто привлекаемое да, по любому договору. Вот, здесь, поэтому предыдущая логика, Юрий, здесь не совсем работает, то есть здесь речь не идет о штате, здесь ситуация именно в квалификации. Вот, смотрим, жалоба данная была обоснована, и, соответственно, проблема была в чем? Проблема была в том, что здесь заказчикам установлена узкая квалификация, да? то есть не просто инженеры, там, работники, что-то еще, а специалисты, бригадиры по специальной подготовке, по тематике там, очистки, промывки, обезжиривания вот этих вот асбоцементных столов с применением мобильного моющего устройства. И я не зря сказал в начале, ну, вот, на исходных данных, что значимость критерия была 50%, то есть половина всей закупки, да, всех, всех критериев, это вот этот критерий специальный был. И как говорит, вы в принципе можете устанавливать данные критерии оценки. По, специальному, да, по специальной квалификации исполнителя оценивать, а исполнитель, да, персонал по специальной квалификации. Но у вас очень большая значимость этого критерия, потому что вот эта квалификация, она специальная. Помните, как мы в прошлый раз, да, если кто-то смотрел эти записи, ну или был в прошлый раз, мы говорили об опыте, например, опыт работы по ремонту только судов или там, только покрытие, там резинового на, на спортивных детских площадках. Вот, здесь та же самая ерунда, то есть ФАС говорит, вы установили слишком большую значимость критерия оценки данного. И в прошлый раз мы с вами говорили, да, что вот эта фраза не является определяющим, то есть критерий оценки не является определяющим. Она периодически встречается в практике ФАСовской по всей стране. Ну ее любят особенно там, Московскому ФАС, Питерскому ФАС ее любят. А, там, в московском ФАСе, в питерском ФАСе любят, в Сибири тоже встречается такая вещь. Вот, и здесь проблема-то была не в том, что критерий, да, установлен там узкая специальность, а проблема в том, что значимость критерий очень большая. Московский УФАС говорит, ну поставьте не более 10% значимость по данному критерию оценки. По данному критерию оценки. И мы с вами в прошлый раз, да, для тех, кто не был, говорили, что вот, это, вот, вот эта фраза сакральная не является определяющим, значимость не является определяющим. Она по стране по-разному бывает. И зачастую по стране это до 20%. То есть считается, что критерий не является определяющим при значимости по стране до 20%. Ну, в Московском Уфасе это 5-10%, в Питерском Уфасе до 20%, по стране тоже 10-20% это не является определяющим. То есть периодически в решениях фасовских, вот по опыту особенно, да, мы об этом много говорили в прошлый раз, можно встретить вот эту фразу, да, про не является определяющим, какие-то значения, которые там встречаются. Более того, в судебной практике тоже вот эта фраза не является определяющим, она будет тоже встречаться, она встречается. И там, да, про некоторые критерии суды не нее ссылаются, что если значимость небольшая, то можно, если значимость большая, то нельзя. Вот, особенно это важно, наверное, в каких-то спорных критериях, ну вот в каких-то узких критериях, да, как здесь, эта значимость важна. И важно тогда, когда критерии являются спорным например, в прошлый раз мы говорили об этом тоже, опыт работы с заказчиком. Могу я критерий опыта работы со мной поставить? Ну, могу, да, но с небольшой значимостью. И я думаю, в следующий раз мы будем еще проводить такую же вещь какую-то по другим критериям, требованиям, потому что их там масса. Вот, и пару мероприятий еще проведем. Там тоже это будет встречаться, да, например, ресурсные сертификаты, наличие негативной практики работы с заказчиком, судебные какие-то разбирательства, дела, там финансовые показатели. Там эта фраза, да, не является определяющим, тоже встречается. Следующий пример. Критерии оценки оцениваются специалисты, у которые имеют сертификаты, выдана ассоциации сертифицированных бухгалтеров, либо сертификаты CFA. Ну, вот такая специальная, да, специальный критерий оценки тоже. Значимость у него 5,25 у данного критерия оценки. Как вы считаете, обоснована или нет данная жалоба? Жалоба была на критерии оценки, то есть на документацию о закупке. Потому что вот эти вот специальные сертификаты международные здесь установлены заказчиком для оценки. Вот, ну, данная жалоба, естественно, да, естественно, данная жалоба не обоснована, заказчик полностью прав, причем это московский еще ОФАС. И здесь прямо в решении, да, говорится о том, что это не является условием допуска, это критерий да, к участникам закупки, это первое. И второе, небольшая значимость 5.25, поэтому никаких проблем нет. Хотя сертификаты такие, понятно, не все компании имеют, да, даже которые специализируются на рынке там, экономических каких-то услуг, бухгалтерских услуг и так далее. Здесь жалоба обоснована, заказчик полностью прав. Дальше. Дальше. Здесь мы поговорим о том, как заказчик. Мне очень этот пример нравится тем, как заказчик расписал в документации критерии оценки по специалистам. Здесь выдержка из документации о закупке, ну, выдержка из решения, собственно говоря, тоже. Это критерии оценки. И заказчиком установлено как? Заказчиком установлена вот такая ерунда. Такая ерунда заказчиком установлена. Заказчиком установлена что при наличии в штате у нас предоставляются копии заверенных трудовых книжек, например, первый лист и лист с последним местом работы. А копии сертификатов о специальности согласия наоборот персональных данных. Ну, согласие наоборот персональных данных, ну, такой спорный вопрос, ну ладно, пускай он здесь тоже есть. При отсутствии в штате договор, копия документа об образовании, ну и согласие на персональных данных. В данном случае жалоба была на оценку. Участник не предоставил по специалистам копии трудовых книжек или копии договора ГПХ. То есть предоставлена справка, заполненная по специалистам, предоставлена э, сведения о квалификации, согласие наоборот персональных данных. Но не предоставлена копия трудовых книжек в данном случае. Вопрос: Жалоба на оценку. Заказчик, участнику начисляет 0 баллов за непредоставление трудовых книжек. Жалоба обоснована или нет? Мог заказчик начислить 0 баллов или не мог? Почему вопрос здесь возникает? Да, потому что э, трудовая книжка вроде как не очень хороший момент. И здесь, Юрий, вопрос, это критерии оценки. Да, оценки. Вот, трудовая книжка вроде как не очень хороший момент, с ним проблемы, да, с трудовой книжкой. И вообще трудовая книжка не очень хорошо требует, к ней не очень хорошо относится. Вот, в данном случае, что происходит? В данном случае, что происходит? В данном случае жалоба обоснована. У заказчика установлен порядок оценки по критерию и установлены случаи, да, что если он в штате, если не в штате, если в штате что предоставляется, если не в штате что предоставляется. Установлено да, требования условия квалификации оценки, установлены вот эти документы. Участник не предоставил копию трудовых книжек, ему начислено 0 баллов. ФАЗ говорит, заказчик полностью прав, потому что критерия ничему не противоречит как таковой да, об оценке специалистов. И, соответственно, участник не предоставил необходимый документ. Поэтому в этой ситуации заказчик полностью прав. Ну, в принципе, да, повторюсь, мне вот этот пример нравится, чем здесь хорошо очень расписано, что участник должен предоставить, если он в штате, если не в штате. То есть вот, вот эта фраза мне просто понравилась в решении, да, поэтому я сюда это решение взял. Но по факту, на самом деле, Юрий может показаться странненьким, но на самом деле странного, как мне кажется, здесь ничего нет. Почему? С одной стороны, это не требование к участнику, это не требование. Большой значимости там не было, да, этого критерия оценки. Там была совокупность критериев. Штат оценивается, да, оценивается, но это не является условием допуска участию в закупке, И поэтому, да, можно взять какой-то предварительный договор, участник мог предоставить. Мог предоставить договор там с, с компанией, да, предоставлении специалистов. Поэтому здесь, да, решение-то, в общем, в стиле абсолютно 223-го, как мне кажется. Да, Евгений, согласен, что здесь может быть, может быть какие-то дополнительные условия, что можно расписать, да, то, что он совместительство оформлено, хотя по совместительству у него будет договор да, о совместительстве. В любом случае, да, какой-то документ здесь может предоставить. Вот, поэтому это тоже можно учесть при расписании. Мне просто понравилась эта фраза, которая заказчика была не имеющий штате Юрий в более уязвимой позиции. С одной стороны, да, я согласен. С другой стороны, можно же предварительный договор какой-то да, предоставить в данном случае о том, что специалисты будут привлекаться. И, кстати, дальше в решении будет пример еще, когда участник предоставляет предварительный договор о привлечении специалистов. То есть у меня есть заключенный договор с какой-то компанией, которая будет предоставлять мне специалистов, и эту позицию да, вполне себе подтверждает тогда у вас Дальше. Вот. Интересное решение. Это тоже Санкт-Петербургский УФАС. Установлен критерий оценки. Установлено 5 пунктов по критерию оценки. Соответственно, значимость там небольшая, там процентов 20 была. Установлено, соответственно, если участник имеет один из пунктов, ну, соответствует, да, одному из пунктов, то он получает 10 баллов. Всем пунктов получает 50 баллов. есть за каждый пункт, который участник имеет, он получает... По 10 баллов. Что здесь получается? Значит, первый пункт: не менее 10 человек в должности электромонтажника с пятой группой допуска по электробезопасности. Второе: не менее 20 человек электромонтажников с третьей группой допуска по электробезопасности, не менее 2 человек системных администраторов, не менее 9 ведущих инженеров, не менее 9 просто инженеров. Ну, вот такой критерий оценки установлен. Естественно, здесь речь не идет о наличии только в штате, здесь вариативность предоставления документов, да, это может быть и там трудовая книжка, и договор, вообще все, что угодно. Ну, и подтверждение квалификации. Вопрос. Вот такой критерий оценки может быть установлен заказчиком или нет? Жалоба обоснована или нет? А здесь промежуточный вариант, да, Юрий, опять-таки, дело не в нем, а оценка идет вот... Есть пункт, значит, 10 баллов. Нет пункта, 0 баллов. Есть пункт, 10 баллов. Есть пункт, 10 баллов. То есть каждый вот этот, вот это одна, одно деление на шкале оценки от 0 до 50. Вот, опять-таки, количество специалистов здесь, как мы с вами первую фразу, да, сакральную сказали, из какого-то старого решения ОФАСов, что сам заказчик определяет количество специалистов, кто такие ключевые специалисты. Здесь... Здесь дело было немножко другом. А здесь было дело немножко другом. Здесь УФАС отметил не то, что количество специалистов, да, здесь проблема. По факту, Татьяна, вы знаете, действительно интересная ситуация. Отвлекусь так вот сейчас на секунду. Вот эта фраза, да, которая была в начале, выдержка из какого-то решения древнего. В общем. Сам заказчик определяет количество специалистов. И получается, да, мне как заказчику виднее, что мне нужно 10 человек электромонтажных, 9 системных администраторов. То есть такие вещи зачастую не обжалуются, реально достаточно мало решений. Ну вот за 20 год, если честно, я ни одного не нашел такого адекватного решения, в котором обжаловалось бы именно количество специалистов. И то же самое, кстати, по материальным ресурсам. Очень редко обжалуются, когда, когда я как заказчик говорю, мне нужен самосвал. А мне говорят, тебе не нужен самосвал, тебе нужен экскаватор. Вот таких решений и обжалований очень мало. И жалоб самих на вот количество, там, на наличие именно самосвалов, на наличие именно там, экскаватора, на наличие именно там, 10 человек, а не вести. А, Очень мало. И практически нет таких решений, таких жалоб. Зачастую обжалуется либо само по себе установление да, данного критерия оценки, либо а, значимость его, либо какие-то дальше спецусловия. То есть, например, там, не просто 10 инженеров, а с каким-то условием допуска. Вот, это такое небольшое отступление от темы, потому что, действительно, если смотреть практику, повторюсь, если смотреть практику, очень мало обжалований идет на то, что, кто такой ключевой специалист. То есть, простыми словами, количество специалистов, ключевых специалистов определяет сам заказчик. Простыми словами. Поэтому с таким обжалованиями очень редко кто сталкивается. Вот, здесь идем к этой ситуации. Была установлена вот такая шкала оценки, по сути, каждый из вот этих пунктов – это одна граница, одно деление на шкале. Здесь жалоба была… Жалоба была обоснована. И почему она была обоснована? Потому что у фасов не понравилось то, что у заказчика есть критерии. как бы Первая да, часть шкалы – это 10 человек электромонтажников с допуском пятой группы допуска и дальше 20 человек электромонтажников с третьей группой допуска. Проблема была именно в этом. То есть те, у кого есть пятая группа допуска, тому третья группа допуска уже не нужна. По сути, здесь проблема была в том, что была как бы двойная оценка по группам допуска у заказчика установлена. Если бы здесь не было, да, например, вот такого пересечения пятой и третьей группы допуска, то здесь никаких проблем бы у заказчика не было. Поэтому здесь проблема только в вот этой доп. квалификации, которая друг друга дополняет или пересекает. Поэтому здесь жалоба была обоснована, но количество специалистов да, здесь ни у кого вопросов не вызывало. Дальше, следующий пример – Да, Татьяна, я про это и говорю, что количество специалистов вот реально вопросов ни у кого не вызывает. То есть, как бы, позиция такая, что сам заказчик определяет количество специалистов. Вы сами решили, что вам нужно минимум 10 для выполнения работы. По нормам часам, да, пересчитывая там нормы часы, какие-то нормативные да, там затраты времени на выполнение соответствующих работ или нет. Это вопросов не вызывает. Это остается за кадром уже на дело самого заказчика, когда вы устанавливаете те самые критерии оценки. Вот. Следующий пример. Квалификация специалистов, критерии оценки, квалификация специалистов, квалификация персонала в части монтажа, обслуживания, эксплуатации приборов учета. И установлена такая шкала значимости. Здесь шкала значимости приведена на слайде из документации, из решения. 5 и более специалистов с сертификатами от трех и более производителей. 100 баллов. Соответственно, три работника с сертификатами от трех производителей 60 баллов, Два работника с сертификатами от 2 производителей 20 баллов и так далее. То есть здесь, повторюсь, система такая, что заказчик говорит: мы оцениваем специалистов, которые могут работать с приборами учета, с монтажом, обслуживанием, эксплуатацией приборов учета. Но от каких именно специалистов у нас требуется, от каких именно производителей требуются сертификаты, неважно. Ну то есть чем больше может разных приборов производители обслуживать специалисты, тем лучше, говорит заказчик. Вот такая шкала оценки. Жалоба на оценку на шкалу оценки, ну на саму документацию. Мог заказчик так написать или нет? Так, еще раз. Еще раз, у нас есть вот такая, такая шкала оценки. Оцениваются специалисты с сертификатами от различных производителей по монтажу, обслуживанию, эксплуатации приборов учета. Вопрос, возможно так сделать или нет? Жалоба была именно на, на документацию закупки, на вот такой порядок оценки, который был расписан. Юрий, да, вот здесь такая интересная тоже, я бы тоже так подумал на самом деле, что, наверное, надо было бы расписать перечень, перечень производителей, которые здесь, наверное, стоит оценивать, потому что какое-то оборудование да, у заказчика, например, есть. Но здесь, наоборот, наоборот, в решении было сказано, как ничему не противоречит такая шкала, и наоборот, хорошо, что заказчик не установил как бы, требования к конкретным производителям приборов учета. То есть вы можете предоставить любые, любых производителей приборов учета. Только главное, чтобы их было много: этих производителей, ну, то есть этих сертификатов от производителей приборов учета на монтаж обслуживание этих самых приборов учета. Вот. Поэтому, да, здесь жалоба была необоснована. Питерский Уфас говорит Ленинградский, что так можно делать. Решение этого будет. Вот. Я бы, конечно, да, наверное, бы установил какой-то перечень этих производителей, если бы так расписывал бы, но вот здесь в Питерске, у вас, наоборот, посчитал это, что, наоборот, хорошо, что они не установлены. Ну, вот такая ситуация. А дальше. Шкала оценки у заказчика. А, это критерии оценки. И у заказчика установлено так. Есть обязательное требование. Наличие собственного персонала, производственных и там, служебных помещений в штате участника не менее 65 человек. А дальше есть два желательных требования. Первое желательное: предоставлен весь необходимый персонал и копии трудовых договоров, копии трудовых книжек. А второе желательное требование: наличие сочного сертификата системы менеджмента безопасности труда, охраны здоровья персонала. Как это выглядит у заказчиком? Простыми словами: если предоставлено одно обязательное требование, значит один балл. Если предоставлены обязательные и желательные, 2 балла. Если предоставлены обязательные и оба желательных, значит 3 балла. Ну вот такая вот ерунда здесь получается. А, значимость критерия маленькая, небольшая, очень. Жалоба была произведена на оценку. Почему? Потому что участникам не было предоставлено да, всех документов на необходимый специалист. Обратите внимание, здесь первый момент, да, это то, что э, это очень небольшая значимость критерия. Второй момент, что жалоба была именно на оценку. Участникам не предоставлена часть документов по данному критерию, поэтому ему справедливо начислено там 0 баллов. Вопрос. Прав заказчик был, вот так оценивая заявку да, и устанавливая вот подобную шкалу оценки или неправ? Вот. Но ну, действительно здесь шкала оценки она очень странная у заказчика. И странно, что здесь результат был именно такой, какой произошел. Вот. Но в любом случае, жалоба была умского УФАСа, жалоба была необоснована, Нарушений здесь не нашли. Да, действительно, это очень странно, потому что здесь оценивались не только по гпх уборщицы, но и в штатные, только штатные специалисты. Было два желательных как бы, дополнительных таких желательных требования. Вот здесь как раз да, на слайде, вот в середине слайда, шкала оценки, которая заказчиком была предусмотрена, а в данном случае нарушений у заказчика нет. Ну, как бы это что подтверждает? Подтверждает то, что не всегда смотрят именно на наличие в штате или ПГПХ, лучше не рисковать, конечно, с этим делом, но иногда да, решения бывают и такие, что на штат именно не смотрят, не только на штат смотрит. В общем, это не является да, определяющим при жалобе. Но еще важный момент, здесь все-таки жалоба была, как я и сказал, на оценку. А по результатам оценки, как бы участник, подавая заявку, по сути-то соглашается с условиями начисления баллов. Если он что-то не предоставил, то ему справедливо баллы не начисляются это дело. Вот, поэтому здесь жалоба была необоснована, нарушения здесь не нашли. Хотя критерии очень спорные здесь с заказчиком прописаны. Дальше, следующий пример. У заказчика устанавливают критерии оценки квалификации персонала. Оцениваются инженеры-геодезисты и техники-геодезисты. Соответственно, минимум 13 инженеров, или неважно, минимум сколько-то инженеров, минимум, сколько-то техников геодезистов, значимость критерия небольшая, есть адекватная шкала оценки или формула оценки это здесь неважно. И, соответственно, это не только штатные специалисты. Ну, то есть здесь все красиво, у заказчика расписано. Что происходит в этой ситуации? Участник заполняет справку о наличии кадровых ресурсов. И там указывает, что у него а, привлекается персонал кадастровый инженера, директор, геолог и так далее. Заказчик не принимает такую справку у таких специалистов, потому что инженер, директор и геолог, который дал участник закупки, не являются инженером-геодезистом и техником-геодезистом. Участник идет жаловаться на то, что у заказчик неправильно его оценил. Вопрос – Прав здесь заказчик или нет? Ну, то есть, по сути, у заказчика претензия к участнику была в том, что в справке о наличии кадровых ресурсов в специальности, в должности указано кадастровый инженер-директор-геолог, а не инженер-геодезист и техник-геодезист, который оценивал заказчик. Прав заказчик или нет? Ну, здесь у заказчика, знаете, как была, Татьяна расписано в форме «специализация слэш-должность». В форме так было написано, да? Ну, не очень красиво, конечно, но вот как было. Поэтому, собственно говоря, этот это вопрос и вошел в подборку. Вот, в данном случае заказчик был прав. Действительно, УФАС ленинградский, питерский УФАС. Считает, что в данном случае да, у заказчику не было понятно, что инженер-кадастровый инженер директор-геолог является инженером-геодезистом, техником-геодезистом. И в данном случае из исходных данных заказчик правильно не засчитал баллы участнику закупки. Вот. Вообще это вопрос да, к тому еще, знаешь, знаете, как расписать форму. Да? Что в форме написать, вот этой вот заявки, которая заполняется участником, чтобы все было понятно и красиво. Да, Татьяна, именно про это я и говорю. Что, в принципе, наверное, это вопрос еще и к тому, как я и сказал, это вопрос к форме для заполнения. Форму вы устанавливаете самостоятельно. Распишите да, в форме понятным языком для участника закупки. То есть в данном случае участник как? Участник знает, что, например, у него там директор является техником-геодезистом, инженером-геодезистом. Но он написал то, как это увидел. У него по штатному расписанию директор является директором. Вот это было указано в заявке на участие в закупке в этой форме в Поэтому вот здесь пример, да, к тому, что заказчику, наверное, заказчику надо было в этой ситуации лучше подойти именно к форме для заполнения, которая была установлена в составе заявки. Ну, в составе документации, вошла потом в состав заявки, это понятно. Дальше. Вот здесь пример. Оценивается не, не количество специалистов, да, там, охранников, там уборщиков, кого-то еще, а наличие дежурных служб. В каких-то регионах представляется документ по форме, представляется договор о помещения, копия штатного расписания. То есть есть ряд соответственно, мест, где услуги оказываются, и у заказчика установлено, что вот при наличии в этих регионах по субъекту дежурных служб, там, ремонтных каких-то дежурных служб, участник получает балл. Если дежурных служб нет, участник балл не получает. Вопрос, можно ли оценивать дежурных служб? Наличие или отсутствие дежурных служб. Здесь критерий оценки был, есть или нету. Нету 0 баллов, есть 5 баллов. Значимость, естественно, небольшая, да, всего 5 баллов. Жалоба на документацию. Можно ли такой критерий было установить? Ну, вот здесь, да, Татьяна, опять-таки, определенно что такое дежурная служба, я просто здесь не расписывал. Да, наличие дежурной службы, как я сказал, это ремонтная служба какая-то, что-то еще. То есть здесь, знаете как, я некоторые вещи, просто чтобы они либо влезали на слайд, да, либо там не мозолили как-то дополнительные глаза, я их не выношу на слайд. И это значит, что если их здесь на слайде нету или в вопросе нету, это значит, что это нам не важно. То есть в данном случае дежурная служба расписана, кто такие, к ней, значит, не цеплялись. Не было вопроса, кто такая дежурная служба. Вот. Ну, как-то так. Вот, в данном случае жалоб была необоснована. Это УФАС Уфы, Башкортостанский УФАС. Наличие дежурных служб, по критерии оценки небольшой значимостью, оценивается наличие вот этих дежурных служб по регионам с приложением, соответствующего документов. Жалобы не обоснованы. Можно было оценивать и наличие дежурных служб, говорит УФАС УФИ. Дальше. Дальше. О, вот это очень интересное решение. Это московский УФАС, сразу скажу. Что здесь происходит? Заказчиком установлен критерий оценки наличия специалистов. Оценивается определенное количество специалистов по формуле или по шкале, это не важно сейчас. Количество специалистов. При этом подтверждающим документом на специалиста, наличие квалификации определенной, является сертификат от производителя. Ну, есть да, оборудование, которое должно обслуживаться. Производитель тоже указан. Подтверждается сертификатом от производителя. А жалоба идет на оценку. Участнику Начислен 0 баллов за то, что он, вместо того, чтобы предоставить сертификат от производителя, дает в составе заявки письмо от производителя о том, что несколько сотрудников с фамилиями да, перечисленными прошли обучение по работе с данным вот оборудованием. Вопрос. Прав заказчик был или нет? То есть, еще, еще раз простыми словами, подтверждение квалификации должно являться сертификат от производителя, участник дает письмо от производителя, но не сертификат, и ему начисляют 0 баллов. Прав заказчик или нет? Вот, да, это решение очень интересно, это решение московского УФАСа. Это решение московского УФАСа. Татьяна, я бы с вами был согласен, если бы речь шла, наверное, о другом просто субъекте. То есть в любом другом субъекте Российской Федерации это бы прошло. И помните, ладно, сейчас скажу об этом. Вот, поэтому в любом другом субъекте РФ это бы прошло бы. Но в московском УФАСе это не прошло, и здесь московский УФАС сказал, что заказчик был неправ. Почему? Потому что наличие письма от производителя о том, что люди прошли обучение, является подтверждением того, что они прошли обучение. Даже несмотря на то, что у заказчика было установлено, что подтверждается именно сертификат. Вот. И Московский ФАС говорит, вы по формальному признаку оценили заявку участника, у вас как заказчика не было оснований сомневаться в квалификации данных специалистов. Вот, поэтому здесь жалоба была обоснована, заказчику сказали, что он должен был взять это письмо и оценить его, приравнять к сертификату. Вообще, для меня это решение такое тоже, Татьяна, я полностью с вами согласен здесь, когда вы писали, что жалоба была бы необоснованная, что заказчик прав, я бы сделал точно так же на месте заказчика. И вот я бы столкнулся с этим решением. В первой части требований, когда мы говорили про опыт в прошлый раз, когда там неделю назад или когда, там было похожее решение тоже московского УФАСа, когда заказчик что-то не, не засчитал заказчику, участнику, а ФАС говорит, а вы должны были все равно это сделать. Здесь то же самое, вот отсутствие формализма, говорит московский УФАС. Причем самое интересное, что будь это жалоба в любом другом регионе, там не знаю, там, в Сибири где-то, там жалоба была бы необоснованной, конечно же. Почему? Потому что пришло пять участников, 4 из них дали сертификата, а один не дал сертификат. Значит, это его проблема. И в предыдущей подборке, на предыдущем вебинаре у нас было два решения. Одно московского УФАСа, а другое там от 20 -го года омского УФАСа. Исходные данные были абсолютно одинаковые. Омский УФАС говорит, ну, участник не дал документы, а все остальные дали. Значит, это его проблема. Заказчик не должен был куда-то лезть, проверять или копаться. Ольга, я с вами с одной стороны согласен с запросом разъяснений уточнить. Просто не у всех заказчиков есть такая возможность да, направлять соответствующие запросы по положению. Вот. Но если такая возможность есть, запрос здесь можно было бы, конечно, отправить. Здесь заказчик э, такой возможности не имел или не пользовался ей, здесь уже не важно. Но просто вот подход московского УФА отсутствие формализма. По сути, у заказчика не было сомнений в том, что участник не обладает соответствующей квалификацией. Это решение единственное в этой подборке 2018 года, такое старое, но оно просто нетипичное, оно мне очень нравится. Поэтому оно все обошло. Остальные все свежие 2020 года. Но повторюсь, вот эта позиция московского УФА об отсутствии формализма при рассмотрении заявки. А, следующее решение <coughs> о проверке. Участник должен был... А, я понимаю, вы имеете в виду на этапе подачи, да, участник направлял запрос, а можно ли там другой документ. Но ну, здесь участник на этапе подачи, видимо, не думал об этом. Ну, он не думал об этом, да, упадал как есть. Ну, понятно, документы, да, эти квалификации, там, сертификаты, они теряются периодически, поэтому здесь, да, на выручку пришло то, что закая участник придумал, да, письмо от производителя. Ну, в общем, как-то так. А... Да, а, Ольга, я понял теперь вашу идею. Да, я с вами согласен, абсолютно. Вот и с Татьяной здесь в этом формате согласен. Почему? Потому что участник, подавая заявку, как это было в предыдущих решениях, да, участник соглашается со всеми условиями проведения закупки. То есть, если он подал заявку, но у него чего-то нету, значит, он сам виноват. Вот, как бы он запросов не писал, он жалобу на критерии не подавал на этапе подачи заявки, почему он сейчас жалуется на этап оценки, если он и так не соответствует тому, что установил заказчик. Да, теперь я понял, что вы имели в виду, наконец-то. Да, теперь я догнал. А следующее решение у нас. Здесь уже проверка. Соответственно, есть критерии оценки, квалификация персонала. А квалификация персонала оцениваются там, персонал по штатке или по э, договору гражданского правового характера. Ну, не суть. Соответственно, предоставлен договор о наличии квалифицированного персонала, гражданского договора, от какого-то числа с Буряком Александром Петровичем. Соответственно, заказчик обратился за разъяснениями к тому самому Буряку Александру Петровичу, и этот Александр Петрович говорит о том, что договор с ним не заключался, о нем он не знает ничего. То есть у Буряка, вот этого Александра Петровича, отсутствуют договорные отношения с участником закупки, что подтверждено письменно самим Александром Петровичем. Заказчик этот договор не принимает для оценки, то есть начисляет участнику 0 баллов, грубо говоря. В теории можно было бы за это что? Участника вообще бы отстранить от закупки. Ну почему? Предоставлены недостоверный сведения в составе заявки о наличии персонала. Но заказчик просто 0 баллов начисляет в данном случае участнику закупки. Участник идет жаловаться на оценку, на начисление 0 баллов. Вопрос, как вы думаете, заказчик мог вот таким образом осуществить проверку наличия договорных отношений, ну и начислить 0 баллов, или заказчик был неправ в этой ситуации? Давайте смотреть. Да, заказчик прав. Причем, что интересно, это решение Центрального аппарата ФАС России. И, насколько я помню, это было и РЖД. Ну, вообще, да, кто больше всего ходит в Центральный аппарат ФАС России, РЖД больше всего ходит туда. Вот. И здесь в подборке, кстати, большинство решений по ФАС России, которые были, это все РЖДшные решения. Вот. Здесь заказчик был прав. Согласно письменным пояснениям Александра Петровича, с ним договор не заключался. Начислен 0 баллов. Соответственно, заказчик делает вывод о том, что у участника нет договорных соответствующих отношений, соответственно, квалифицированный персонал. Заказчик прав полностью в этой ситуации. Вторая ситуация тоже с проверкой связана. Значит, заказчик получает, у заказчика есть критерии оценки, наличие персонала, квалифицированного и все прочее. Заказчик получает э, в составе заявки договор как подтверждающий документ, договор с логистик групп о предоставлении персонала. Ну, вот, да, пример, как мы с вами говорили, договор КПХ э, в начале, да, а может быть, предварительный договор. Вот, вот здесь, да, в данном случае предоставлен предварительный договор с э, какой-то компанией, там, аутсорсинговым, аутстаффингом, не знаю, как это правильно назвать здесь э, о привлечении специалистов, которые будут привлечены при заключении договора. То есть такой предварительный договор, короче, предоставлен. А, но заказчик лезет в этот договор и смотрит, что вот эта логистик групп по адресу местонахождения, которое указано в договоре, не располагается. То есть вот э, по выписке я говорю, э, логистик групп, которая в открытом доступе есть, один адрес, а в договоре другой. Соответственно, заказчик думает, что в данном случае у э, вот этого договора логистик групп есть нарушение, это вызывает вопрос о подлинности договора, наличии квалифицированного персонала. И заказчик не начисляет такому участнику баллы за предоставление персонала. То есть была осуществлена проверка этого договора, и адрес местонахождения логистик групп в договоре и выписки из игры разный. Из этого заказчик делает вывод, что договор поддельный и не начисляет баллы участнику. Участник идет жаловаться на начисление таких баллов. Как вы считаете, заказчик в этом случае был прав или нет? То есть проверка была вот такая вот по э, адресу. Да, в данном случае тоже решение ФАС России, насколько я помню, это тоже РЖД. Здесь заказчик не прав, хотя могу ошибаться, что это РЖД, не помню точно. Здесь заказчик не прав, потому что наличие там, разного адреса местонахождения не говорит о том, что договор этот поддельный и все прочее. И вот да, второй пример на проверку сведений. Второй пример проверки сведений когда заказчику да, сказали, что в этом случае заказчик не прав. Наличие разного адреса не говорит о том, что договор поддельный. Ну и здесь комиссия ФАС, да, заказчику это поясняет. Поэтому, чтобы касается проверки, да, вот здесь заказчик должен был учесть этот договор, при начислении баллов. Плюс здесь интересная ситуация, да еще одна какая, которую я сказал, что здесь вот такой предварительный договор засчитывается да, и оценивается предварительный договор, персонала у участника нету, он будет привлечен по вот этому договору при наличии заключенного договора с заказчиком. Ну то есть по сути предварительный договор о наличии персонала предоставлен. То же самое, да, может применяться, кстати, и в технике, да, в какой-то э, достаточно распространенная ситуация, когда у меня есть предварительный договор на аренду двух экскаваторов. Сейчас у меня экскаваторов нету, но они у меня будут, когда у меня будет заключен договор с заказчиком. Ну вот к этой ситуации, да, об этой ситуации мы выше говорили с вами, когда там да, то, что там договор граждан характера в составе заявки лучше не требует, все прочее. Может быть и предварительный договор, почему нет. Дальше. Два примера. Два примера на случай, когда у нас требования к специалистам установлены в техническом задании. Требования к специалистам в техническом задании. То есть что это такое? вот До этого мы с вами смотрели примеры требований или критериев, когда речь шла именно об участнике закупки. А здесь вот этот пример, когда у нас есть требования к специалистам на техническом задании уже установлено. То есть у нас установлено, например, что на каждые 100 метров уборки помещения должен быть минимум один уборщик. Здесь как раз ситуация с уборкой была. А значит, что происходит? В техническом задании установлено, что есть вот общий объем помещений. Уборка на улице, уборка территории и уборка помещения установлено, что значит, на каждой из 100 квадратных метров помещению один уборщик минимум, на каждые 50 квадратных метров улицы еще один уборщик. Участник жалуется не на условия допуска или требования к участнику, а участник жалуется на техническое задание. И участник говорит, вот по совокупности всех требований к участнику закупки, ну как бы требований к исполнителю, даже так правильно сказать, получается, что у участника должно быть минимум 100 человек уборщиков для того, чтобы исполнить весь этот договор. А, вопрос. Является это нарушением или нет? То есть Жалоба в данном случае обоснована или нет? Простыми словами, еще раз, что происходит? Заказчик по ТЗ установил требование к исполнению услуг, к выполнению услуг, к оказанию услуг. И участник жалуется на то, что, по сути, у участника тогда должно быть минимум 100 человек персонала. Могло быть такое или нет? Смотрим, что говорит Ленинградский УФАС. Это Газпромовская, кстати, закупка была. Заказчик что говорит? Да, у нас по техническому заданию установлены требования к исполнителю, требования к, убор, к уборке, к уборщикам, кто это будет все делать, ну в каком количестве, как бы нормирование, да, такое установлено. Но, с другой стороны, у нас не сказано, что эти специалисты должны быть в Штате, они могут быть привлечены на этапе исполнения договора соответственно, и на момент подачи заявки участник может не иметь этих специалистов, а когда договор заключен, он может привлечь этих специалистов на основе какого-то договора с какой-то компанией, либо просто привлечь этих специалистов по на гражданского права характера. Поэтому здесь нарушений у заказчика нету. Не у заказчика не установлено каких-то специальных условий к привлечению этих специалистов, например, наличие в штате этих специалистов обязательно и не является условием допуска к участию в закупке. Для закупки у вас может быть не быть никого, директор-бухгалтер, но для оказания услуг вы заключите соответствующий договор с компанией. Вот, здесь вот такой пример. И второй пример. У заказчика установлено требование к участнику, даже не к участнику, к исполнителю о том, что специалисты, которые осуществляют э, там, работы по договору, должны пройти медосмотр и предоставить при исполнении договора, это прямо в договоре, в самом ФТЗ написано, медицинские справки и паспорт здоровья. Ну и при этом отсылка на что? На то, что работники, занятые с, на работах с вредными опасными условиями труда, должны приходить периодические предварительные медицинские осмотры и иметь соответствующую справку. Жалоба идет на, на документацию на техническое задание. Здесь я криво написал. Не обращайте внимания на это. Здесь жалобы не на отклонение было, а именно на техническое задание. О наличии вот этих вот а, справок и прочего. Вот так вот, закрашиваем здесь. Вопрос. Мог заказчик прописать такую вещь в техническом задании о предоставлении медицинской справки прохождении медосмотра и паспорта здоровья, или паспорта здоровья? Или нет? По сути, это требование к персоналу, да, который оказывает услуги. Прав заказчик был или нет, как вы считаете? Опять-таки, это не требование к участнику закупки, да, это требование уже к исполнителю. Вот, в, данной ситуации, в данной ситуации Забайкальский УФАС говорит, что заказчик был неправ. Почему? Потому что прохождение медосмотров по приказу Минздрав является обязательным требованием, да, оно является обязательным требованием, но ответственность за прохождение медосмотра, получение справок, соответствующих паспорту здоровья и отметок в паспорте здоровья несет непосредственно участник закупки, а не заказчик. Поэтому здесь заказчик не имел права перекладывать на участника закупки, вот эту обязанность по предоставлению ему справок. Простыми словами, если персонал допущен до соответствующих работ, до соответствующего оказания услуг, то у него эта справка есть, заказчик не может эту справку потребовать. На уровне технического задания говорит за Забайкальский УФАС. Почему? Потому что обязанность по контролю лежит непосредственно на исполнителя, на организации исполнителей, которая привлекает вот этот персонал. Ну вот тоже такое интересное решение здесь, да, по контролю вот этому, это как контроль суподрядчика. да, похожая ситуация чем-то, ну, не знаю, извращенно похожая ситуация чем-то, что суподрядчики несут ответственность перед заказчиком, а перед участником закупки несут, который стал победителем. Здесь похожая вещь. Дальше, вторая часть нашего сегодняшнего балагана – это материальные ресурсы. Здесь мы поговорим тоже о требованиях, критериях, наличия отсутствия материальных ресурсов, экскаваторов, сервисных центров, АЗС и прочего. Что интересно, кстати, если мы смотрим вот на обжалование да, действий заказчика, тот же 2020 год такая преамбула небольшая, то вот жалоб на опыт очень много, жалоб на персонал поменьше. Ну, то есть обжалуются да, действия там, по персоналу, почему-то еще. А вот на материальные ресурсы жалоб не так много. И, в принципе, требования, да, критерия оценки по материальным ресурсам достаточно редко используются, если уж сравнивать, да, его так по стране. И жалоб по нему тоже не особо много, каких-либо возникает. То есть Больше всего да, заказчики, мне кажется, по стране любят требования именно опыта, квалификации участника закупки вот в разрезе опыта. Ну и наличие каких-то материальных ресурсов и прочего. Первое. Первое у нас было требование к участнику закупки. Мы идем по аналогии, знаете, как с персоналом. Первая ситуация – требования о наличии собственно авторизированного центра склада запчастей, сертификата авторизированного сервисного центра от завод производителя Жалоба на документацию закупки на требования к участнику наличия собственного авторизированного центра. Вопрос, жалоба обоснована или нет? Ну, тут, да, я с вами соглашусь, тут все достаточно просто. Заказчик был неправ, это якутский УФА с 2019 -го года. Да, наличие именно собственного, на праве собственности, да, вот этого сервисного центра. Первый момент, это, наверное, такая аналогия с персоналом. Требовать только в штате или писать, что оценка идет только по штатному персоналу нельзя. Здесь тоже самое. Требовать и говорить только о собственности нельзя. Говорит якутский УФАС, саратовский УФАС говорит то же самое. И примеры такие встречаются еще по стране, да, когда... Почему саратовский? Я взял посвежее решение просто конца лета этого года. Вот здесь тоже речь идет о требовании собственного сервисного центра. Нельзя говорить саратовский УФАС. Кроме того, здесь опять-таки в таких решениях, если речь идет о требовании каких-то материальных ресурсов, встречается фраза о том, что нехорошо говорить вообще о требованиях материальных ресурсов, если эти материальные ресурсы могут быть привлечены заказчикам, привлечены участникам закупки на этапе исполнения договора, а не на этапе подачи заявки. То есть у меня нет сервисного центра сейчас, но если я заключу договор, да, у меня будет сервисный центр, на какого, по какому-то договору привлечен. Такие примеры мы сейчас еще чуть дальше посмотрим, когда есть какое-то требование, да, и участник говорит, я привлеку это потом. Вот ну вот эта фраза да, о том, что наличие сейчас у участника закупки чего-то, не говорит о его квалификации, оно при материальных ресурсах тоже встречается по аналогии с позициями наличия персонала, ну, как требование да, к участнику закупки. Критерии оценки. Наличие сервисного центра в Камчатском крае. Значимость 30%. Ну, немаленькая значимость. Жалоба на критерии оценки. А обоснованы или нет, как вы считаете? Это критерии оценки. Там есть оценка адекватная, да, что оценивается и расписано это все естественно. Обоснованы или нет? Вот, в данном случае, да, в данном случае жалоба была необоснована, ну, естественно, это Камчатский УФАС, логично, Камчатский УФАС, жалоба была необоснована, наличие сервисного центра 30%, здесь посчитали небольшой значимостью, ну, вот, повторюсь, да, по регионам разные подходы к наличию, да, каких-то узких критериев оценки. Камчатский указ посчитал, что здесь нет нарушений в данном случае. Я бы тоже, наверное, 30 не ставил бы здесь. Я считаю, что здесь многовато на это дело, то есть максимум 20 я бы поставил, учитывая там общий подход по стране. Но в данном примере 30 процентов был норм. Следующий пример. Сразу скажу, это центральный аппарат, это РЖД, естественно. Критерий установлен. А установлен каким образом? А оценивается количество или оценивается даже не количество, а наличие машин щебня очистительных с производительностью. При этом, как сказано, если машин нету, то 0 баллов. Если машины есть, то 10 баллов. Вот такая шкала оценки. И оценивается так все это. Наличие у участника лечебной очистительной одной машины с производительностью более 2000 кубометров в час. Либо нескольких маленьких машин, но общей производительностью более 2000 кубометров в час. При этом, если у участника есть одна или несколько машин с производительностью менее 2000 кубометров в час, то 0 баллов. То есть оценивается как бы не количество машин, а их общая производительность. Либо это будет одна мощная, либо несколько маленьких. Жалобы на документацию о закупке, на порядок оценки, который был прописан. Как вы считаете, критерий обоснован или нет? Жалоба обоснована или нет? Мог заказчик так сделать или нет? Ну, кстати, Алена, знаете... Вот к РЖД, да, как раз у ФАСа, центрального аппарата, не очень хорошее отношение, поэтому, учитывая, что это РЖД, да, там могло быть что-то и не так, потому что огромное количество обжалований в центральном аппарате, когда РЖД говорят, что вы не правы, вы не можете так делать, там, другим можно, а вот вам нельзя так делать. Вот, поэтому РЖД, да, это скорее негативный такой показатель, чем позитивный. Действительно, огромное количество судов, которые РЖД выигрывает у ФАСа, по таким жалобам, но вот очень большое количество жалоб именно обоснованы в части РЖД. В данном случае, да, речь шла о критерии оценки, о таком общем количестве да, машин, но привязка к производительности. Можно, сказали, центральный аппарат, свежее решение сентября этого года, прям совсем свеженькое. И здесь суть была в чем, что не было ограничения по количеству машин. То есть есть да, ограничения по производительности, оно нужно заказчикам установлено, там, обоснованно, исходя из потребностей заказчика. И при этом, какие это будут машины, собственные или не собственные, здесь не важно да, заказчику. Важно было не количество машин, не то, чьи они, а производительность. Да, это нормально говорит центральный аппарат, при этом может быть любое количество этих самых машин. Главное их общая производительность. Здесь жалобы не обоснована Центральный аппарат, что интересно. А здесь... Критерии оценки наличия материальных ресурсов. Насколько я помню, это тоже РЖД. Да, это РЖД. Критерии оценки наличия материальных ресурсов. У заказчика установлено минимальное количество каждого, каждой техники. Экскаватор, пневно-трактор, экстрактор чего то колесный, трактор, погрузчик фронтальный и такой достаточно большой перечень оборудования. Минимум 5, 2, 2, 2, 1, там, в общем, установлено минимальное значение. Заказчикам сделано так оценивается по количеству машин, если значение это примышено, То есть, если у участника есть там, 4 машины, то он получает 0 баллов. Если у него есть 6 машин, то он дальше оценивается уже по формуле. То есть, установлено просто минимальное значение, которое оценивается. Свыше него оценка идет уже по формуле. Ниже – 0 баллов. Ну, в общем, для числа не о шкале оценки, не о формуле оценки. Здесь это все было вот так. А вопрос: мог заказчик такой критерий установить или нет? Мог установить минимальное значение машин, которые нужно, неважно в аренде они без собственности, и оценивать вот таким образом превышение этого количества машин? Мог заказчик такой порядок оценки, такой критерий оценки установить или не мог? Ну, в данном случае да, центральный аппарат говорит, что да, заказчик мог установить такой критерий оценки, здесь никаких проблем нету. Хотя жалоба была обоснована. Почему? Потому что там заказчик просто в составе заявки, грубо говоря, получил 6 машин, оценил их как 0. И за это его в общем, и сказали, что жалоба была обоснована. Но сам критерий да, вопросов не вызвало, сам критерий и такой порядок оценки мог быть установлен заказчику. Дальше. Следующая жалоба. Заказчикам установлено наличие соответствующего какого-то оборудования, наличие материальных ресурсов ну, по стандарту. Соответственно, заказчикам установлено наличие собственной или арендованной, ну, на любом законном основании, нефтебазы с определенными мощностями, наличие автозаправочных станций в каком-то количестве, расположенных не дальше или не ближе от заказчика, и парк бензовозов. Ну, достаточно развернутые критерии оценки заказчиком установлены. Это критерии. Жалобы на документацию закупки. Мог заказчик так сделать или нет, установить вот такие критерии. Естественно, оценка там нормальная. Там шкала оценки или формула, все это оценивается должным образом. Здесь вопросов это не должно быть. Мог заказчик вот так расписать критерии оценки заявок, нефтебаза, автозаправочной станции, бензолозы. Вот. В данном случае, да, конечно, с одной стороны, критерий достаточно детальный, Алена, я здесь с вами согласен. С другой стороны, здесь, ну, по сути, нет ничего такого особенного. Почему? Потому что что получается у заказчика? У заказчика, получается, есть да, условия о том, что неважно, чья нефтебаза вместимость не менее, расположенное расстояние есть от заказчика, это вроде как потребность заказчика обусловлено, наличие автозаправок от заказчика тоже да, вроде как обусловлено, и парк бензовозов, да, чтобы подвоз там осуществлять, тоже обусловлено. В общем, в данной ситуации, в данной ситуации жалоба Волгоградского УФАС, это лето этого года, не была обоснована, заказчик был полностью прав, и речь шла еще о чем? О том, что это является чем? Критериям оценки. А значит, не, не ограничивает количество участников закупки. Участник без наличия этой нефтебазы мог все равно принять участие в закупке и стать победителем. Поэтому Волгоградский УФАС вот такую позицию имеет, позиция этого года. Она, наверное, не типична по стране, если сравнивать там с тем же центральным аппаратом московским УФАСом. Но вот у Волгоградского УФАС такая позиция. Хотя критерии достаточно развернуты. Дальше. Дальше. Здесь в чем суть? Критерии обеспечения участника материальными ресурсами и критерии упираются во что? В наличие производственных мощностей, там они перечислены, неважно, что это за мощности в данном случае, да, в нам с вами, на территории городского округа Клин. Допустим, какая-то база, да, там ремонтная, неважно. Именно речь идет о территории городского округа Клин. Жалоба Московского областного УФАСа. Алена, да, я здесь с вами согласен, что в некоторых случаях, да, километраж там от э, нахождения от заказчика, он влияет. В некоторых случаях я с вами согласен здесь. А из какого региона Напишите еще. Может быть даже какие-то решения встречал в вашем уфасе. А Липский не видел. Я по Липскому уфасу не видел. Ничего посмотрю. Вот, ну да, в некоторых регионах действительно является ограничением, поэтому здесь, наверное, эту жалобу я в подборку и взял, да, о том, что все-таки не единая позиция по стране, к сожалению. И вот здесь такое не являлось ограничением, поскольку это являлось критерием оценки заявок. Возвращаемся вот к этой ситуации. Здесь наличие производственных мощностей является критерием оценки, и речь идет только об городском округе Клим. Вопрос, можно ли было так сделать или нет? Жалоба на документацию, не на оценку. А мог заказчик так сделать или нет? Здесь пример, да, почему я пример взял вот этот? Потому что здесь, как и с опытом, как и с персоналом, узкая квалификация или узкий опыт только по ремонту да, зданий судов. Здесь только округ Клин. Как вы считаете, можно было так сделать или нет? Заказчик прав или нет? Ну, в данном случае заказчик был... Заказчик был... Заказчик был что? Заказчик был неправ. Почему? Ну, это московский областной УФАС. У них взгляд тоже свой. И в данном случае здесь речь шла и о том, что вообще не очень хорошо обеспечение материальными ресурсами устанавливать. И именно о клине. То есть, в данном случае, да, клин сужение вот этого вот требования к, или критерия к материальным ресурсам. Наличие главного офиса, юридического лица, участника в регионе, 100 баллов по критерию, ну, небольшая значимость, есть в регионе оказания услуг, 0 баллов нет в регионе оказания услуг, то есть речь идет о субъекте Российской Федерации. Как вы думаете, можно так было сделать или нет? Ну вот здесь, знаете, пример, если сравнивать с предыдущим примером, да, то здесь заказчик тоже не прав, потому что регион присутствует, вроде как не очень хорошо. Но здесь Ленинградский фаз говорит можно. Здесь речь шла о, об обосновании еще со стороны заказчика. И здесь обоснование заказчика было, почему ему нужен офис участника в регионе присутствия, то есть в регионе оказания услуг там, длительное время, аварийные работы, срочный выезд, все прочее. Вот здесь жалоба была необоснованная, заказчик был прав, установив вот такой критерий оценки наличия там офиса в регионе присутствия. Это как с ремонтными бригадами, да, с дежурными бригадами, которые вот у нас оценивались там до этого. Вот, поэтому здесь заказчику сказали, что он прав. Понятное дело, это пример какой? С одной стороны, это пример того еще раз, да, что у нас практика разная по стране, абсолютно разная по одним и тем же вопросам. С другой стороны, это пример, наверное, больше даже не в разной практике, а в наличии обоснования со стороны заказчика. Мы сейчас дальше с вами посмотрим еще один пример наличия хорошего обоснования со стороны заказчика, когда вроде на первый взгляд нельзя, но при наличии обоснования можно. Вот здесь, да, разница с предыдущим решением, вот с этим, в том, что здесь заказчик не смог обосновать, почему, почему нужно только клин. А вот здесь заказчик смог обосновать, почему нужно э, головной офис там, в регионе оказания услуг, в регионе присутствия. Вот. Здесь заказчикам было такое достаточно развернутое обоснование дано. Если интересно в решении, посмотрите. Здесь речь шла там, о ремонтных работах, аварийных работах, срочного выезда, и что это услуги для жителей города, и вообще это супер важно для всего населения Санкт-Петербурга. Ну вот такое обоснование да, комиссия Санкт-Петербургского ФАС приняла. Идем дальше. Идем дальше. Вот интересное решение. Что здесь заказчик установлен? Установлен критерий оценки. Наличие материальных ресурсов. Оценивается наличие аттестованной электролаборатории. При этом не просто наличие аттестованной электролаборатории участника закупки, либо привлекаемой электролаборатории, здесь это не важно, а оценивается... Оценивается не просто наличие лаборатории, а лаборатории с определенными видами работ, услуг аттестованными. То есть там испытания силовых трансформаторов, испытания силовых кабелей, изменение сопротивления, молния защита, и есть перечень видов услуг, которые может эта лаборатория оказывать, проводить. Соответственно, здесь, как сказано, предоставили электролабораторию со всеми условиями, со всеми услугами, 50 баллов. не предоставили 0 баллов, не предоставили хотя бы либо вообще не предоставили свидетельство, сертификат, ну аттестат на электролабораторию, либо предоставили, но не со всеми видами услуг, 0 баллов. жалоба идет на оценку за что? за то, что участник дал аттестат на электролабораторию, в котором перечислены не все работы, которые нужны заказчику. то есть грубо говоря у участников перечни видов работ не было работ по проверке системы Ну, Не грубо говоря, так и было. И, соответственно, участник идет жаловаться на результат оценки, что ему не начислены эти самые 50 баллов. Как вы думаете, заказчик прав или нет? Павел считает, что заказчик прав в этом случае. Как вы считаете? Кто-то еще? Так, значит, еще раз короткая ситуация, может кто-то что-то еще ответит. Думаю, да, заказчик прав. Смотрите, значит, что здесь происходит. Простыми словами, да, заказчик говорит, мне нужно не просто наличие лаборатории, а с определенными видами работы. Если хотя бы одного вида работ, ну, простыми словами, нету, то вы все равно получаете 0 баллов. У участника одного из видов работ нету, ему начисляют 0 баллов, участник идет жаловаться. Московский УФАС говорит, да, заказчик установил критерии оценки, наличие электролаборатории с видами работ. Но заказчик был неправ в этой ситуации, начислив участник 0 баллов. Почему? Простыми словами, говорит Московский Уфас, вы должны оценивать вообще наличие или отсутствие электролаборатории. Если она есть, то какое-то количество баллов. Если нету, 0 баллов. Но виды работ по аттестату электролаборатории вы оценивать не можете. Почему? Потому что они в данном случае не важны при подаче заявки на участие в закупке. Простыми словами, участник, став победителем, может ее аттестовать на соответствующие виды работ, которые вам будут нужны при оказании соответствующих услуг и работ. Поэтому вот здесь интересное решение в каком формате. Наличие или отсутствие лаборатории можно оценивать, а вот виды работ устанавливать, да, которые должны быть в аттестате, Московский УФАС говорит, нельзя – Поэтому вы не могли участнику начислить 0 баллов. При этом здесь еще в решении там интересно расписано, что у лаборатории, как бы, получая аттестат, не должно быть каких-то специальных видов работ для получения аттестата. То есть она не должна выполнять какие-то работы, например, по молнии защите только, да, для получения аттестата. Она может получить эти виды работ уже в дальнейшем. На это ссылается участник, и московский УФАС вот эту позицию поддерживает. Поэтому здесь интересное решение, что перечислять виды работ не очень хорошо. Такие решения, кстати, были еще и старые, я как-то встречал решения, правда, а, как-то встречал решения, еще оценивались, еще старые, когда были срочные допуски, оценивалось количество видов работ по допускам с РОУ. Там тоже фас говорил центральный аппарат, что этого делать нельзя. И вот здесь да, здесь, да, как бы логика была какая, само по себе лабораторию можете оценивать, но виды работ к ней устанавливать не можете для оценки. Ну, и как требование, как оценка. Почему? Да, Павел, здесь, вот и Юрий, я так понимаю, что да, просто написать наличие отсутствие электролаборатории аттестата предоставления, но не видов работ, которые там должны быть. Если чего-то нету, то не оценивать этот аттестат. Да, здесь логика была именно такая. А, так, следующее решение. Следующее решение. Исходные данные. Жалоба на документацию. Критерии оценки установлены. Наличие участника закупки там, на каком-то основании, на законном, незаконном основании, неважно. А машин категории Б, не менее 5 штук. Там, с массой без нагрузки, ну неважно, масса без нагрузки какая-то там тоже установлена. Соответственно, речь шла именно об оценке автомобилей категории Б, не менее 5 штук по критерию оценки. И жалоба была на документацию. Жалоба была, что интересно, вот какая. Участник пишет, почему вам нужны машины категории Б, если как бы, есть еще и категории Б, категории Д с, с числом посадочных мест более 8 на менее 10. То есть как бы вы можете взять не просто машину категории Б с числом мест 5 и более, а можете взять и микроавтобус с количеством мест от 8 до 10. Почему вы его не оцениваете? Вот она, жалоба была на критерии оценки. Как вы думаете, жалоба обоснована или нет? Ну, то есть участник говорит, что заказчик, у тебя как бы есть альтернатива не только в легковых автомобилях, но можно и микроавтобус дать, по сути, которым ты будешь здесь развозить своих рабочих. Вот, в данном случае жалоба была, это ленинградский УФАС, жалоба была... Не обоснованно. Я почему-то написал, что нельзя так делать, но это я не прав был. Вот. Вот это вот надо закрасить здесь. Это у меня руки кривые. Вот. А, здесь жалоба была не а, Жалоба была не И в данном случае заказчик, как говорит, не ко всем а, местам оказания услуг можно проехать на автотранспорте категории «Д». Вот, поэтому здесь жалоба была необоснована. Это, кстати, еще один пример, да, что сам заказчик определяет, какие машины, какие экскаваторы ему нужны. Сам заказчик определил, что ему нужна категории Б. Вот здесь пример обжалования был именно этого, что почему экскаваторы, а не трактор вам нужен. Но заказчик говорит, у меня просто не везде можно подъехать, я сам определил это таким образом, жалоба необоснована. Плюс это критерий оценки, не влияет на условия допуска, говорит питерский УФАС, все в порядке. Естественно, да, участник мог там подать какой-то запрос на разъяснение до этого, хотя это все-таки жалоба на этапе подачи заявок была, поэтому здесь участник сразу перешагнул этот запрос в пользу жалобы на заказчика сразу. Вот, поэтому заказчик, участник, по сути, подал запрос сразу в фаз. Но в любом случае жалоба была необоснованной. Здесь для участника, для заказчика. Дальше, интересное решение тоже. Ну, исходные данные тут стандартные. Суть в самой жалобе. Есть критерии оценки. Обеспеченность участника материально-техническими ресурсами. Есть шкала оценки или формула оценки, значимость там нормальная, небольшая, оценивается количество экскаваторов. И есть установлено какое-то минимальное значение. Там 4 этих экскаватора. Ну, как-то так. Что происходит? Жалоба на документацию о закупке. На критерии оценки. Но в жалобе написано, что в Воронеже только единственный участник рынка обладает необходимыми экскаваторами. То есть, простыми словами, участник здесь жалуется как бы на ограничение конкуренции и закупку под кого-то. Он говорит, что вот у вас есть критерии оценки. Оценивается количество экскаваторов минимум 4 штуки, а дальше оценивается да, сколько, сколько донеть. Но вот это минимум 4 экскаватора по критерии оценки есть только у одного исполнителя в одного подрядчика в Воронеж. Вопрос. Жалоба обоснована или нет? Ну, естественно, от у ужас. Вот. В данном случае, Алена, я с вами согласен, жалоба была не обоснована. Почему? А очень просто. Заказчик ссылается на что? Ну, комиссию ФАС да, поддерживает эту вещь. Заказчик говорит, участник закупки по 223 закону, любое юридическое физическое лицо или ип вне зависимости от места регистрации этого самого юридического лица. Да, в Воронеже, может быть, только у одного подрядчика есть необходимые экскаваторы, которые подходят под наши критерии оценки. Но такие экскаваторы есть, например, в Москве. Есть же исполнители из Москвы, которые могут нам что-то построить. У них есть экскаваторы. Поэтому мы никого не ограничиваем этим критерием оценки. ФАС говорит, да, вы никого не ограничиваете этим критерием оценки. Интересное вот такое решение. Дальше. Есть требования. Наличие АЗС в городе Набережной Челны не менее 10 штук, в городе Казань не менее 10 штук, а также на маршруте Казань-Набережной Челны не менее 3 штук. Жалобы на документацию о закупке. Требования к участнику. А Обосновано или нет? Здесь, да, именно требования и требования наличия АЗС, но неважно, какое это будет, собственность, частичная аренда на каком-то договоре, то есть просто да, договорные отношения с любыми АЗС в необходимом количестве в набережных Челнах, в Казани и по дороге от Казани до набережных Челнов. Требования к участнику закупки. Обоснованы или нет? Ну, в данном случае жалоба была какая? Необоснованный татарстанский УФАС. Жалоба необоснованная. К КЗС вообще нормально относится зачастую. Вот. УФАС. Да. да, там территориальный признак, да, там вопрос километража, он иногда возникает. Но в целом к ним нормально относятся, к КЗС. Здесь в данном случае не является нарушением антимонопольного действующего законодательства по закупкам. Жалоба необоснованная. Следующий пример. Следующие примеры... Следующие примеры. Это примеры требований по ТЗ. Вот здесь смотрите, что происходит. Интересное такое исходные данные дело. Это якутский УФАС. Требования по ТЗ. Наличие в разных районах субъекта заправок. То есть заправки должны быть в каждом 1, там, по районов. Там должны быть заправки. Жалоба на отклонение у участника нет АЗС в районах, то есть заказчик проверил, у участника нет соответствующих АЗС в районах, которые заявлены. При этом это требование на уровне технического задания, и участник говорит, что заправка, то есть участник, подавая согласие на участие в закупке, говорит, что заправка будет осуществляться в соответствующих районах, на заправках по перечню, который есть у заказчика. Но заказчик говорит, что у участника таких заправок нету. Ну, заказчик провел проверку, да, все прочее, и что здесь никаких договорных отношений с заправками у участника нет, говорит заказчик. То есть здесь заказчиком какая-то проверка проводилась. Вот, повторюсь, это требование не к участнику закупки, а к исполнителю услуг по заправке. Да? И участник как бы заявляет согласие, что он будет заправлять, если станет победителем, в соответствующих районах по перечню, которые есть у заказчика. В данном случае жалоба была обоснована, отклонение заявки не могло происходить. Почему? Потому что участник в составе заявки говорил о согласии оказать все услуги, как они есть, по перечню. Вот. А при этом у заказчика да, не, было, не, не могло возникнуть сомнений о том, что такая заправка не будет осуществляться при заключении договора, ну, при исполнении договора, поскольку данные требования были требованием к техническому заданию, а не требованием к участнику закона. Соответственно, участник говорит, да, сейчас у меня каких-то договорных отношений, может быть, и нету, но я заявляю, что я буду это делать, как вы сами предусмотрели в техническом задании, и если я стану победителем закупки, то я буду заправлять на соответствующих заправках, заключу договоры с соответствующими заправками. Там речь шла, Юрия о стационарных АЗС, в данном случае заправка с бензовоза там не фигурировала. Вот, здесь просто момент -то в чем? В том, что это не требование к участнику закупки, а требование к ТЗ. Участник соглашается, что он это сделает. Даже если на этапе подачи заявки у него нет договорных отношений с заправками, то при исполнении договора у него эти договорные отношения с заправками будут, о чем он прямо говорит в заявке, соглашаясь да, со всеми условиями. В данном случае заказчик провел проверку, но эта проверка действительно показывает, что сейчас у участника нет никаких договорных отношений с заправками. Но они будут потом, о чем говорит участник на заседании. Соответственно, ФАС говорит якутский, что заказчик здесь не был. Якутский у ФАС, кстати, очень лояльный, у ФАС он очень хороший, как мне кажется. Вот, поэтому здесь вопрос к заказчику. В целом заказчик был неправ, потому что действительно из исходных данных не было противоречий тому, что получилось. Запрос можно было бы да, сделать, если это возможно там, предусмотрено положением Заказчика. Возможно, здесь этого не было, то есть заказчик никаких запросы не проводил. Суть, да, здесь, повторюсь, дело в том, что как бы участник говорит, я буду заправлять так, как ты хочешь, заказчик, по техническому заданию, в тех районах, на заправках. Но сейчас у меня никаких отношений с заправками нету. Ты проверил это? Да, действительно, как заказчик у меня нет никаких отношений. Это не противоречит тому, что я написал в заявке. Но когда я стану победителем, у меня все это появится. То повторюсь, здесь требование именно к техническому заданию было, а не к участнику закупки, как на предыдущем, например, решении. А следующее решение. Интересное решение, оно такое какое-то нетипичное. Заказчик говорит, у меня есть требование о наличии участника грузовиков-самосвалов. Ну, с какой-то там мощностью, грузоподъемностью, не менее 4 единиц этих грузовиков-самосвалов должно быть. А соответственно, жалоба не на само требование о наличии грузовиков-самосвалов. А на то, что участник пишет, заказчик, вот в соответствии с классификатором Евразийского экономического союза, нет такого понятия транспортного средства, как грузовик-самосвал. Соответственно, мы не понимаем, что ты имеешь в виду под грузовиком-самосвалом. Это Красноярский у Соответственно, повторюсь еще раз, жалоба на документацию о закупке. Заказчик говорит, мне нужно, чтобы у участника были грузовики-самосвалы с какой-то производительностью, там, мощностью не менее 4 штук. А участник говорит не то, что заказчик-то не прав, требуя грузовики-самосвалы, а то, что определение грузовик-самосвал по классификатору вообще не существует. Мы не понимаем, что такое грузовик-самосвал. А вопрос, прав заказчик или нет? Смог заказчик здесь отбиться или нет? От, такого, от, такого, от такой жалобы, как вы считаете? Действительно, по классификатору определению грузовик самосвал не существует. Вот, В данном случае, что интересно, я бы, кстати, тоже сказал бы, что, что да, проще было бы сделать запрос здесь, но решили пойти через жалобу. Через жалобу решили пойти. Самое интересное, что я бы подумал вот, по исходным данным, что жалоба была бы обоснована. Потому что действительно к формулировкам часто придираются да, к каким-либо формулировкам. Там, что такое исполненный договор, например, да, там какие-то еще там, вещи, грузовик-самосвал. Но в данном случае жалоба была необоснованная на заседании, заказчик доказывал как. Заказчик говорит, я установил грузовик-самосвал для того, чтобы под это подошло большее количество транспортных средств. То есть я под грузовиком-самосвалом понимаю вообще все, что угодно, что имеет возможность перевозить какие-то грузы и имеет там кузов или прицеп, да. И вот здесь вот Красноярский УФАС сказал заказчику, что заказчик мог так сделать, хотя это не очень хороший пример, все-таки лучше таких формулировок избегать. Как заказчик говорил, мы подразумеваем под грузовиком самосвалом, подразумеваем все типы подвижного состава. Это и автомобиль самосвал, и самосвал автопоезд, тягач с одним-двумя прицепами, и прицеп самосвал, и, в общем, полуприцеп самосвал тоже все подразумеваем. Жалоба была необоснованная. Вот, но лучше так не делать. Почему? Потому что действительно, да, здесь придраться к наличию там, этого определения в классификаторе можно, и проще уж было тогда сразу написать все типы подвижного состава, автоприцеп, самосвал, автопоезд, полуприцеп, прицеп, самосвал и все прочее. Ну, в заказчику повезло, жалоба была необоснована, хотя, да, лучше так, наверное, и не делать. Ну, это интересный такой примерчик. Дальше. А речь идет о двух, двух еще последних решениях. Двух еще последних решениях и заканчиваем требования технического задания. Это не требования к участнику, а требования технического задания. То есть в договоре прямо зашито требование о наличии материальных ресурсов. Первый пример. Наличие официального авторизированного сервисного центра в городе Тюмень с услугой выезда обслуживания бренд-инженера. Предмет закупки – поставка стены с креплением. Жалоба на документацию, естественно. Вопрос, как вы считаете, могло быть такое требование наличия сервисного центра не к участнику, а к исполнителю в данном случае? На вот, этапе, на, да, на уровне технического задания. Или да, здесь заказчику сказали, что он не прав, устанавливать такой требование наличия сервисного центра не к участнику, а к исполнителю в данном случае? Ну, естественно, речь шла еще и о городе Тюмени, что важно. Мог так заказчик сделать или нет? Как вы считаете, жалоба обоснована или нет? Вот, заказчик прав, заказчик не прав. Но пока вы пишете, Алена, по поводу расшифровки своих мыслей, я вот с вами полностью согласен, да, именно это я имею в виду в предыдущем решении, что действительно, да, лучше правильно и много расписать, чем потом вот с такой ситуацией столкнуться. Ну и как бы формализм еще отсечен, да, о чем он формализм? Вот, в данном случае жалоба была обоснована, тюменский УФАС, и, естественно, да, здесь речь шла еще и о чем? Об ограничении по территориальному признаку. Только Тюмень, да, не подходит в данном случае, и заказчик, что важно, не доказал, почему должна быть еще в наличии сервисного центра именно в Тюмени с выездом вот этого бренд инженера для крепления вот этих видеопанелей. Да, это условия исполнения контракта, договора, это условия технического задания. Это не требование к исполнителю с одной стороны, да, вроде как не ограничивает участников закупки. А вопрос исполнения договора – это вопрос, уже другой, это вопрос не уфаса, наверное. Но вот здесь вот нашли ограничение по территориальному признаку наличия именно сервисного центра в Тюмени. Да, Юрий, вот здесь вот важный момент. И такие примеры у нас были, да, еще и там до этого и в прошлый раз были тоже. Как заказчик доказывал это все? Вот здесь заказчик не доказал, почему ему нужен бренд-инженер, да, и сервисный центр именно в Тюмени на монтаж вот этой панели. И обслуживание, ее, я так понимаю, не было там ключевым вопросом при рассмотрении вот этой жалобы, чтобы там срочный выезд инженера по обслуживанию этой панели. И последнее решение на сегодня, исходные данные похожие, тоже требования ТЗшки, поставка самосвала, предмет закупки. Есть требования технического задания. Сервисный центр должен находиться в городе Казани, где заказчик будет эксплуатировать приобретаемый автомобиль. Ну, исходные данные похожи на предыдущую закупку, предыдущую жалобу. Тоже требование технического задания, не требования к исполнителю. Тоже поставка товаров, тоже территориальный признак Казани. Как вы считаете, обосновано или нет? Вот. А тут я с вами соглашусь с Ольгой, с Еленой, с, с Аленой соглашусь. Тут заказчик прав в этом случае, да, и жалоба была действительно какой? Жалоба была действительно необоснованной. А почему? А вопрос в том, что заказчик доказывал наличие необходимости сервисного центра именно в Казани. В том, что если сервисный центр будет в другом городе, заказчику надо будет перегонять автомобиль, это затраты на стоимость ГСМ, зарплата водителя в пути, альтернативные издержки, плюс требования по платону было на перегон вот этого, вот, ну, доп. затраты на перегон транспорта в другой город. Поэтому было установлено требование на уровне технического задания, а не к исполнителю о наличии сервисного центра в Казани. К чему я это все говорю? К тому, что здесь вот оно, обоснование было, да, и заказчику это обоснование приняли, это татарстанский УФАС. Кстати, хороший УФАС, у них там тоже адекватное решение есть, в достаточно большом количестве. Вот, поэтому здесь заказчик был прав. Два похожих решения. В первом обосновании не было наличия сервисного центра в Тюмени, и во втором обосновании было наличие сервисного центра в Казани. Доп-затраты заказчика, вот они как раз в решении были расписаны. Вот, на этом, на этом все. Мы сегодня с вами увлекательно провели эти два часа. Мы сегодня с вами увлекательно провели эти два часа. У нас прошло уже третье да, мероприятие на эту тему, когда мы разгадываем какие-то решения у вас Я понимаю, что некоторые примеры, они дурацкие, ну реально дурацкие, но их хотя бы интересно обсуждать. Да? Понятно, что с некоторым примером вы не столкнитесь Да и те, кто столкнулся, да, это вообще единичные какие-то случаи. Давайте так, соответственно, мне этот формат нравится, это очень интересно. Следующий раз проведем что-нибудь тоже еще по требованиям и критериям, потому что их там много осталось. Давайте поговорим, например, о каких-то субъективных критериях оценки, там о методологии выполнения работ, вот о чем-то таком поговорим. Потом еще можем поговорить о выездных проверках, о судебных делах, о деловой репутации. Да, короче, там еще целый простор для творчества, который у нас еще впереди с вами. Поэтому э, на этом сегодня все. Мы с вами закрыли уже, получается, опыт, персонала, материальные ресурсы. У нас впереди еще много всякого интересного, наверное, можно придумать. Раз можно придумать, то, наверное, я что-нибудь придумаю еще. Вот, всем спасибо за внимание. А, всем спасибо за внимание. Ну, всех с пятницей. Всем хороших выходных. И все самое важное сейчас в этой непростой ситуации в стране, самое важное — это... Не болеть.